Официально, так как это объявил президент страны, Киев Горстрой достроит около 26 объектов Укрбуд. Казалось бы, инвесторам-заложникам укрбудовских будущих квартир повод выдохнуть с облегчением, но давайте попробуем ответить на три вопроса, из которых и будет состоять слово достройка. Первый. Юридическая сторона. На каких основаниях одно юридическое лицо будет вести свою хозяйственную деятельность на месте совершения другой? Нельзя просто прийти на чужую стройплощадку и строить. Первое – земельные вопросы. На основании чего будет изменен землепользователь строй площадки? Продажа участка или право аренды на одну гривну? Возможно. А что скажут фискальные органы? Обязательства по договорам, в том числе генподрядным и договорам поставок, штрафные санкции, чья ответственность. ответственности. Самое простое – возвращение предоплат, конечно, если был такой факт. Разрешительная документация как быть с декларациями о начале строительства и или полученные разрешениями на строительство согласованными конкретным юридическим лицам. Пожалуй, один из самых легких вопросов будет переоформление технических условий на подключение сетей к зданиям. Второй немаловажный вопрос – это техническая составляющая. Наибольшие проблемы будут там, где Укрбуд осуществлял строительство своими строительными компаниями. Хватит технических средств, кранов, опалубки, механизмов, инструмента и так далее в Киевгорстрой, чтобы одновременно стартануть на 20 с лишним стройплощадках. Или Укрбуд все подарит. Человеческий ресурс, все, все подрядные организации остаются. Даже если это являются структурами у Укрбуд. Третий, немаловажный вопрос, финансирование. Самый главный вопрос за чей счет будет происходить дальнейшее строительство? Существует уже результат аудита относительно необходимого бюджета расходной части и, возможно, доходной? Возможно, эти вопросы не были бы такими важными, если бы речь шла о поглощении одной компании, другой. Но владельцы недавно изменились и вовсе не на тех, кому придется заканчивать начатые работы. К чему это я? Политическая свобода – это, конечно, супер. Но без комплексного решения юридически, юридических и финансовых вопросов это дело не сдвинется с места. По скрипту. Возможно сейчас где-то тихо скатилась слеза инвесторов более чем 40 объектов УКО-групп, которые годами ждут какой-то помощи от государства. Но это уже другая история, которой нужно посвятить отдельное видео. Ставим лайк и подписываемся на канал.